И всем здарова ребят, с вами я Ванёк и мы продолжаем играть в GTA 5 Да, в GTA 5 Мы прошли уже эту миссию, мы с вами возвращаемся к пикапу и у нас Just такой... Спасибо, выручили. В машину, живо! Не, лучше на... Не, на пистолет нужно, на F нажать надо и так, я подумал тут, мы возвращаемся сейчас к себе домой дальше туда. Так, в машину, живо. А ч ⁇ ты не пойдешь... Уэйд, почему ты почему все еще здесь? Ты сказал... Я сказал, иди. Это ближе до трейлера у реки. Не, ну мы Франклина прошли этого. Отсек а, жив неподалеку, зайдем к нему. Одно дело связаться с подобным байкером, но это же отсеки. Отсеки, это просто название. Они заодно и иллюминатор. Ануаг тоже. Одни из тех людей ящеры. У меня есть знакомый китаец, ты можешь его встретить с ним в трактире. Он вступит только лед, да, сколько мы сможем предложить Наша контора. Смогут не только льдом, а оружием тоже я не могу попасть потому что ну тут видите все пропадает все пропадает Все, приехали ну не так как я конечно хотел вы пугайте Вот, радио отключили. Напугать надо его. Ну пугаем, чё? Пикап Тревора уничтожен. Так это ж пикап Тревора, блин! Я не понял, что то Ну, ладно, Enter продолжить. И тут с этой точки активации согни Тревора в реку. Толкни трейлер в реку. Нет, не Тревор, а трейлер. В реку. Ну и чё, будешь с нами сотрудничать теперь? Или нет? Чё за хер? Нет, Тревор. А вот такой мой мокрый друг. Ты теперь не удел. Пропащий теперь не удел. Стволы и дурь ну, Здесь отныне будут крышевать. Тверевер Philips Enterprise. Сказать, что не значит сделать. Артега! Еще один удар, ты вы. Про меня не сме... Думаю, он все понял. Ничего не понял, мне. Надо еще. Хочешь сейчас? И эта пуля окажется в твоем лбу? Вот эта вот пуля оказалась бы в твоем лбу <свист> сейчас. Стэки от международной компании. Придумай об этом. Мы же всегда с собой лазили. Мне не нравится смотреть, как он на меня смотрит. Он не объявит на тебя охоту. Он смотрит прямо на меня. Ну и что дашь делать? Наркобиз теперь у нашей. Их так скажем ног или не надо было убивать наверное не надо было хотя мне кажется что надо было фиг его знает короче Что-то какой-то забагованный трейлер немножко. На нем прыгать, прыгать рядом с ним нельзя. Вот. Ох. Не, ну реально, какой забагованный немножко трейлер, как мне кажется. Escape так. Посмотрим так. Короче, ребята, я не знаю, что делать дальше, поэтому давайте, пожалуй, на этом мы с вами... Так-то лучше! А, не, он. Это же не Кстати, да, с тобой, шутки плохи. Садись в пикап и отъезжайте дальше, домой. Двигайте. Доберитесь до дома Рона. Домой крону надо. С Тревором его девушка рассталась, кстати. не удел они пустыня Гранд Сеньора куда Джошуа Роуд Пустыня Гранд Сеньора Сеннора Поэтому а может Сеньора А там Сенора получается я не хочу чтобы мне достались авторские права ютуба поэтому я лучше Радиовод, ох. Это был... Я всегда говорю, что там главным. Люди всяко говорят, когда сидят на пидах по три дня. Хоть сказать, что я брехун? Лжец? Лая? Конечно, нет, ни в коем случае. Ты человек слова, судя по сегодняшним событиям. Как-то сказал я, только ну и будет. Может, не сегодня, и не завтра, но настанет подходящий момент. Так поднял. Точно так, сэр. Если я скажу, что он сдох, значит я сдох нахер. Ну уж нет, ну уж я тут не засочу свою лучейщую жопу на день на пляж через 10 лет. Да, про Майкла, чтобы его таули. А кто в третьем был? Третьим был Брэд, он мотает срок в федеральной тюрьме. Когда он узнает, что Майк выжил после того дела. Да уж. Что, по-твоему, случилось? Если бы знал, то не лил бы по нему слезы все эти 10 лет, что меня поделили заново. Говорят, не видя несчастья. Странно, это слышать о человек, человеке, который интересуется, может сказать, промешать на поиск правды. Раз в исторических событиях. Ммм. Выходи из машины, Рон. Мне надо подумать. Рон, беги! Он эту бежище Тревор припарковать в гараже машин, сохранять ли мотифицирующий в с... С... С... гараже, либо санс-кастом. Сейчас сохраните группу, спите на кровати. Хотите переодеться, подойдите в гардеробу. Подадите к трейлеру и найдите, чем сможешь заняться. Так. Сохранение ограбления ювелирного 11.9. сохраненные 5. Сегодня, короче, выходится. Да, выполнено. Актер разблокирован Тревор и актер разблокирован Уэйд. Эй, эй, это эй, эй, салон Это это как GTA San эй, Точнее, да. Е, поговорить с пешеходами. Пешеходы. Пешеходами. Е, поговори, Поговорить на ет. Так, стоп, она... Да, нет, не, не, не, не, на тап, она... Да, на... Escape. Escape надо... Блин. Пока я тут разбираюсь с Тревором... Ой, блин. Я предлагаю вам посмотреть все те серии, которые выходили и по посмотреть. Ты знаешь, я не люблю нас, потому что да Тогда давай побыстрее. Дел намази от китайского мистер Чен сидит в трактере. Ты сказал Рон по телефону? Мать Рон. Ты что, охерел? Охренел? Ребят. Извините, ребята, короче, тут э, для... Короче, ребята, тут будет эм, вот эта вот миссия. И... Так. Нет, пожалуй, первым делом эм, 108 бачей. Блин, ну не хватит. Ну хотя... Ладно, ребят, мы с вами, короче, увидимся, пожалуй, в следующей серии GTA V. The GTA V Original, кстати, оригинал. Это оригинальная GTA V. Последняя, которая мне досталась. Последняя оригинал. Теперь доступен в город типа бездорожью. ФС. Блин, ребят, короче, давайте. До скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях игрушки под названием GTA 5. И пока пока До скорых встреч, как я говорил уже. Увидимся в следующих сериях. Пока. Либо GTA, либо Wolfenstein. Ну, короче, до следующих встреч, ребят. Покеда.